В эфире государственной телерадиокомпании «ЛТР Новости». В студии вас приветствует Юлия Ценко. Здравствуйте. В Бишкеке проходит медиафорум стран шанхайской организации сотрудничества под названием «Роль средств массовой информации в развитии ШОС». В официальном открытии принял участие президент Сорун Байджейнбеков. Выступая перед участниками, глава государства отметил, что СМИ принадлежит крайне важная роль при выходе ШОС на новый уровень развития и трансформации с учетом имеющихся глобальных вызовов. Очень важно, чтобы в нашем едином информационном пространстве ШОС преобладал позитивный контент. Подчеркнул президент и выразил надежду, что Бишкекский медиафорум откроет новую эпоху медиасотрудничества на всем пространстве Шанхайской организации сотрудничества. В течение дня участники медиафорума будут работать в секциях. По итогам заседания планируется принятие резолюции. Журналисты стран-участников ШОС считают, что распространение объективной и содержательной информации о деятельности организации имеет особое важное значение для содействия и укреплению многостороннего сотрудничества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 Может создать. Я призываю всех вас нести вашу великую миссию с максимальной честностью и огромной ответственностью. Премьер-министр внес президенту представление об освобождении министра сельского хозяйства, пищевой промышленности миллиорации Нурбека Мурашева, от занимаемой должности, согласно поданному заявлению. Также стало известно, что министр экономики Олег Панкратов подал в отставку. Он отметил, что в его адрес в последнее время поступает много критики. Нужно реагировать, пояснил он. Премьер-министр в рамках рабочей поездки в Рынской области ознакомился с ходом строительства альтернативной автомобильной дороги Север-Юг. В настоящее время реализуется третья фаза проекта строительства «Проект пути соединения между транспортными коридорами ЦРС-1 и ЦРС-3». Участок Эпкин-Башку-Уганды протяженностью 69 километров 700 метров. Завершение работ запланировано на 2020-2022 год. Глава правительства отметил важность масштабного инфраструктурного объекта, подчеркнув необходимость качественного проведения строительных работ. В апреле на 159-м километре проектного участка начаты работы по его расчистке, удалению почвенно-растительного слоя и непригодного материала. На сегодняшний день работы по вырубке деревьев завершены на участке от 159 километра до 142-го, также на участках от 150 километра до 157 и 151-го. Продолжены работы по удалению при огородного материала в местах завершения вырубки деревьев. На участке 157 километра ведутся работы по выемке и уширению земляного полотна. Сегодня в Бишкекском городском суде возобновилось заседание по делу об аварии на столичной ТЭЦ. Суд начал рассмотрение апелляционных жалоб обвиняемых. Обвиняемый экзам главы главы холдинга Нурлан Садыков перед началом судебного заседания ходатайствовал о признании вины. Обвиняемый главный инженер Нургазы Курманбеков и экзам председателя электрических станций Бердибек Буркоев подали аналогичное ходатайство. Суд взял перерыв на три дня для заключения соглашения сторон. Если соглашение будет достигнуто, то дело будет разделено. В совершении преступления обвиняются бывший руководитель национергохолдинга Абек Калиев, его зам Нурлан Садыков, исполнительный директор группы управления модернизации ТЭЦ Тимирлан Бримкулов, экс-председатель электрических станций УЗАК Кадырбаев, его зам Бердибек Буркоев, экс-директор ТЭЦ Умуркул Улу Нурлан и главный инженер Нургазым Курманбеков. Суд водворил экс-вице-премьер-министра Шамиля Атаханова в СИЗО 1 Бишкека то 26 июня. Такое решение было принято накануне в Первомайском районном суде Бишкека. Атаханов был задержан 21 мая по уголовному делу о незаконном освобождении так называемого вора в законе Азиза Батукаева. Прокуратурой Ошской области по результатам проверки в микрокредитном агентстве «Ишкер» города Ош при Министерстве труда и социального развития выявлено нарушения. По данным ведомства, работники указанного агентства в период с 2010 по 2018 годы систематически присваивали денежные средства, поступавшие от граждан в счет погашения их задолженностей по ранее полученным из агентства кредитам, в результате чего государству предварительно причинен ущерб на сумму 11 миллионов 381 тысяч сомов. Прокуратурой области собраны материалы, зарегистрированы в е РПП и переданы в орган следствия для проведения досудебного производства.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 судебное производство. Министерство внутренних дел получило новую компьютерную технику. Программный офис ОБСЕ в Бишкеке передал МВД 150 комплектов оборудования, включающих в себя современные компьютеры и многофункциональные принтеры. Переданное оборудование будет распределено по регионам страны и должно повысить техническую инфраструктуру органов внутренних дел по работе с электронной базой данных единого реестра преступлений и проступков. Данная помощь она нам еще нам Добавляет в части технического отношения. Почему? Потому что это компьютеры последние, последние, последнего поколения. И самое главное, принтеры хорошие у которых есть четыре функции. Я думаю, это очень серьезно поможет нашим следователям в работе». Программный офис ОБСЕ в Бишкеке, являясь партнером Кыргызстана в реализации судебно-правовой реформы, поддерживает реализацию нового законодательства в сфере правосудия, предоставляя экспертную и техническую помощь. Программный офис поможет распространить оборудование по регионам и проведет серию обучающих тренингов для сотрудников. Кроме того, дополнительные 30 комплектов будут переданы в Государственную службу исполнения наказания и два комплекта в аппарат правительства». В столице состоялся пленум Верховного суда. Судьи обсудили вопросы о вносимом проекте постановления о судебном приговоре. По повестке дня ими были обсуждены вопросы судебной практики по применению законодательства о залоге о судебном приговоре, о некоторых вопросах судебной практики по осуществлению следственными судьями судебного контроля в судебном производстве, с целью того, чтобы судьи правильно применяли эти нормы. И была единообразная практика. Отметим, что на пленуме приняли участие судьи Верховного суда местных представители Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции. Мы обобщили судебную практику и пришли к такому, что нужно выработать новое постановление Пленума Верховного суда по данному вопросу. Это для чего? Для того, чтобы выработать единое понимание судей законодательства, чтобы выработать единую практику при разрешении споров, связанных с залоговыми правоотношениями. И, кроме того, в новом законе заложены новые положения. Допустим, если раньше договор залога не требовал, обязательной регистрации, Сейчас по новому закону, есть, когда залог недвижимого имущества, требуется обязательно государственная регистрация и нотариальное удостоверение. В Кыргызстане около 32% или почти 800 тысяч детей живут и растут в бедности. Из них порядка 200 тысяч несовершеннолетних проживают в хронической бедности. Это почти каждый третий ребенок, учитывая, что всего подростки и дети составляют 38% населения. Однако пособие получает только около 300 тысяч детей. Бедность напрямую отражается на их интеллектуальном физическом развитии. Эти данные Национального статистического комитета сегодня были озвучены в ходе проведенного открытого диалога. Мероприятие было организовано Детским фондом ООН ЮНИСЕФ, депутатами Джугур Кукинеша и фондом инициативы Розу Тунбаевой. В ходе открытого диалога, который прошел в преддверии Дня защиты детей, были обсуждены проблемы и перспективы инвестирования в подрастающее поколение. Главная цель мероприятия заключалась в повышении осведомленности и призыв к конкретным действиям для того, чтобы права ребенка стали реальностью, что непосредственно в будущем отразится на развитии страны. В ходе обсуждения была отмечена необходимость усиления работы по социальной защите несовершеннолетних. В рамках национальной стратегии развития Кыргызской республики до 40 года есть приоритетные направления до 2023 года. И в этом документе основной акцент был сделан выплачивать пособия до трех лет всем детям, улучшение системы здравоохранения для детей с матерьми, и также услуги образования должны быть качественны. И в том числе основной, основной акцент сделан на то, чтобы... Государственные услуги должны быть автоматизированы, цифровизированы и должны применяться в системе здравоохранения и образования инновационные подходы. К этому сейчас это все новости. Всего вам доброго. До встречи.